Всем привет! Сегодня хочу поделиться вам приготовлением свинины. Как это обычно я делаю, приходя с работы. У меня в холодильнике всегда найдется распорционированное мясо. Как свинина, так и говядина. Это свиная шея. Я ее нарезаю примерно на стейки между 220-250 грамм. пищевую пленку и в морозилку. А также у меня всегда в морозилке имеется соус демиглас. Как он готовится, есть у меня на канале. В этом случае я просто отрезаю, сколько мне нужно и оставляю размораживаться на ночь в холодильнике. Вечер когда я перехожу, стек у меня уже разморозился, соус разморозился, и мне не остается ничего другого, как просто приготовить его. Мясо обсушиваю. Да, тоньше резать свиной стек я не рекомендую, иначе он просто будет у вас сухой. Вот эта часть, которую я обычно покупаю, это шея. У нее хорошая жировая прослойка, и поэтому она не будет сухой. Мясо я просто присаливаю. И оставляю минут на 15. Затем я его буду обжаривать с обеих сторон на сковороде. А далее стейк у меня отправится в духовку, чтобы дойти до кондиции. Сковородка для эгоиста уже разогрелась. Она у меня чугунная. Просто в семье моей не очень мясо едят, кроме меня. Поэтому у меня есть такая маленькая сковородочка. И обжариваю коротенько до румяной корочки с обеих сторон. Пока мясо обжаривается, я уже подготовил для себя пару картофелин. Лепешку, немного черных лисичек, их я добавлю в соус, росмарин, чесночок. Скажу вам так, когда рука набита, это все делается довольно очень быстро. Чтобы жир не брызгал во все стороны, я применяю вот такой вот сито. Есть для большой сковороды и для маленькой. Чем такое сито хорошо, в отличие от крышки, что при обжарке мясо просто не запаривается, оно жарится. Следующие мои действия: Мясо из сковороды переместил на алюминиевую фольгу, вставил щуп, росмарин, чеснок. Жир слил. Остатки жира собрал при помощи бумажной салфетки. Налил немного вина Мадейра, чтобы у меня вся вкусная прижарка просто отошла. Добавил соус Демиглас и добавил черные лисички. Да, я добавил немного грибной воды, то есть та вода, где находились грибы, так как они были сушеные. Соус отправляю на плиту, даю соусу закипеть, а этим временем я выставляю температуру на термометре. Для свинины я возьму 62 градуса. Наружная температура 170, вверх-вниз. Мясо готово, отключаемся. Ну и сделаем подачу. Так, картофель на 3 часа. В качестве овощей у меня совойская капуста. Как готовится совойская капуста, есть у меня на канале. Ссылку я вам оставлю. Так, она у нас пойдет на 11 часов так, немного соуса в тарелку. Сверху стейк. Так, ботанику убираем, она уже нам, нам не нужна. Теперь можно немного поперчить. Я не перчу никогда до жарки, потому что перец на сковороде при такой высокой температуре будет гореть. Ну и теперь грибочки соусом сверху. На картофель ни сливочного масла, ни оливков я не добавляю, потому что... У меня достаточное количество соуса, мне это просто не нужно. Ну вот, друзья, и все. Если вам это видео было полезным, пишите ваши комментарии. Если не полезным, пишите ваши комментарии. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Желаю себе приятного аппетита и вам также, если вы приготовите. И до новых видео.